Так, это э, проспект Бульвар Исенбаева. По словам гида нашего, это что-то типа Арбата на Москве. То есть люди вечером гуляют. Ну что, достаточно он я смотрю, шифоновые юбки, кожанки, косухи в моде. Тапочки на босу ногу практически. Нарощенные ресницы. Накрашенные девочки молоденькие ходят. Все нормально, кожа в моде. Магазинчики. Сканечки. Люди с семьей гуляют. А мы идем к мечети сердца Чечни. Мы в ней еще не были. И опять идем к башне с цветами. О, с часами чего то прохладно, а так уже хорошо хочется куда-нибудь согреться